И всем здоров, дорогие друзья. С вами я Ванёк, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dog. Спящий псы. Нет, Sleeping Dogs. Спящие псы. Потому что Dog это один пес Продолжаем. Продолжаем. Ай, блин. -кошкин. ребят. Так, стоп. А куда надо нам идти? Так, стоп. Так, так-так-так-так-так-так. Тут, эм, К храму тут Шаолинский переполох. Ну, это мы немножко попозже. Тут полицейские задания. Так. Вернуть нефритовую статуэтку или лечь спать? А, не, ладно. Лучше... Не не, не. не не не не не Ребят, лучше спать ляжем. Потому что на следующий день будет что-то... Этот парень хочет нам попасть. Он готов в руки заморать кровью ради этого. Сегодня он показал нам свою есть на тур, брат. Ты полицейский, Вей! И его мучают кошмары. В. Потому что, ну... Сейчас, что за задача у нас? Так, что сейчас за задача? Дядюшка по или не, не, не, не, не, не, не, не не, ребят, лучше нет, нет, нет, Так, сюда едем так, переоденемся сейчас, переоденемся, так, тело, ну, ладно, час, чу, тут часы, не часов, кожаные перчатки без пальцев, часы кам, камбреань, блядь, конечно подел. кожаные перчатки, браслеты, эм, кожаные перчатки без пальцев, готов костюмы, эм, да, да, не, да да на назад надо, это ЭКУ, сохранить внешний вид И так и, На, на, на Эн, на, не, не, не Нет, надо на бэкспейс, на бэкспейс Ну и все, вот так ты идем Короче, дядюшка Пол, дядюшки дядюшке Пол Ребятки, короче Это дядюшку Пол Увидим, это, то бишь, что там Из мафии, поле Был такой парень Персонаж даже в мафии 2 вроде бы. Поли. звали его. О. Ан, да, то есть тут же алтарь. Есть, мы ему помолились уже. Воткинайдуйфою. Воткинайхэппи. А не, могу ли я вам помочь или не могу я для вас что-то сделать? Так. Нет, лучше... Хотите мне пожить в вашу жизнь? ходите об денёк. Алло. охранник охранная фирма Нокс оказалась платить за защиту. А, эти. Захочу испортиться. За крышу, блин. Платить отказались, блин. И вот и все, блин. Ёшкин-кошкин. Ребятки, не, ну это второспенное задание, но все же нужно сделать... Нам. Где это? Где этот фургончик? Так, не, не, не, не, не, не, не, не я лучше на задание поеду, потому что ну, сейчас я, я его потерял, короче, ребятки, я реально его потерял, тот фургончик я потерял. Лула М, это мой ак, мой ник в этой игрушки. Ай-ай-ай-ай, женщина... Да, харе, харе, хорош блин. На меня наговаривает, что я водить, я не умею... Нет. Я все умею, если хорошо постараться. Если постараться, то я и то умею, я и водить умею, я и... Да. Я понимаю. С кем он разговаривает? Дайло, чувак, с председателем. Я понимаю. Они. Будто там немедленно. Вей, ты идешь со мной. Похоже, be... oh, ты встретишься здесь с А Wait все остальные ждите, here. ждут. ничего не делайте. Ждите до моего приказа. Что происходит? Вы остаетесь here, здесь, как я уже, я уже сказал, а ты you закрываешь свою пасть. Up. Ясно? Да, yeah, босс, само собой. Good. Хорошо. Пойдем. Ну да, сейчас с дядюшкой По, получается, встретимся с этим их главным генеральным, блядь. Отвезите Уинсона навстречу. встречу. Ждет Ты обеспокоен. Эм, мы со разговар... Разозлили интегтивой. Ну, хотя бы Сувар остался <сослужили> жив. Да, возможно. Это нас спасет. Я думаю, оказаться от дядюшки По. Надеюсь, это сработает. Знаешь, это нечестно. Посмотри, что я построил. Весь ночной район Нордпойнта. А Птин Глаз каждый днём жаль, все боже. Что мне делать? То, что ты не сделал, нельзя подождать за сранцем подстраиваться. Мне тоже. Короче, ребят, я не буду читать субтитры, потому что, ну... Так я это, отвлекаюсь от этой, от поездки тут. Я смет все. он был хороший парень. Тебя не любит, но... А, не, я знаю, что Конрой тебя не любит. Не, ну тут как бы мы прочитали немножко и вот врезались в машину, в такси. На, у нас очень быстро, надо очень быстро добраться до того места, до дядьки будет Ву. Дядька Бул говорил нам, шей Вэй, точнее ждать не будет, да и все нам говорят. Фунул неб, ну братья, Мы присматриваем тут же за другим и за людьми, которых мы любим. Ладно, Винс. А не, Винстон, собственно, сказал, что дядя По. Винстон сказал, что дядя По это самый главный, и он ждать не будет. Централ. Центральный район. Как у нас в городе ЦР, центральный район, центральный О, округ, центральный райончик. Очень опасно, тут деньги огромные. Мы, Мы можем просто так зайти туда. Это все действительно настолько плохо. У нас особо выбрато нет выезд. Это то и как И потом одежда, что -то ты ничего ты не останется труп. чтобы все было в порядке. Но если мне все же достанут, постарайся. Постарайся не наделать глупости. Ты меня слышь? Ладно. Не, Нет, это не сенсору новое. Да всем насрать. Иди в жопу, Джонни. Эй, Уинстон. В чем Вы дело? Какой-то какой бледный. Э, Сем глаз сказал мне, что ты, ты нарвался. Что случилось? Вы же всегда были свежими. Он здесь? Нет, ушел недавно. Не царапны. Ничего не хорошего, не хорошего для, для других вовлеченных сарона отнесли. Заходите, развлекайтесь. А, а, Уинстон, ходи, садись, выпей чай. А вы, молодой человек, наверное... Вей, Уинстон очень хорошо от тебе отзывался. Уинстон мой хороший друг, я пытался вы быть для него тем же. Ли? Мне нравится твой подход. Именно такое отношение делом насильнее, верность, благоразумие. Раньше они встречались чаще. Да. Уинстон говорит, что, он говорит что, что ты не дала арестовать Сюва? Сюва? Sure. No, нет, это была идея Ему нужно было отстоять свою позицию. Но он не хотел заставлять вам беспокойство. А сейчас хочет? Case, В любом случае, know. вы отлично поработали. Я, Я хочу выразить вам свою I'm благодарность. Тяжко. Really нет никого необходимости. Не спорь со мной. Знаешь, Рон он фильмает сборную долгов. Недавно он сказал мне, что ему не помешает помощь. Знаешь, этого довольно прибыльно. Скажи ему, что я пригласил тебя. Винстон не против, правда? Спасибо, дядюшка. Уинстон, Уинстон, Уинстон. Расслабься. Я знаешь, что тебя спровоцировали. Ага. Чёрт возьми, я готов был на штуку поставить, что мне придется вынести тебя в заран мешки. похоже на Раш, или шпион. Вряд ли у него сложится бы нечетко мнение, вот что я тебе скажу. Если, Саш, вкладывать в ночном рынке, набери мне, в этот деле не нужно уличных торговцев гонять. Рик, тебя зовут Рик, да? Я очень ценю твое предложение, дай мне немного подумать, я к тебе еще вернусь. Сядьте в машину. Возьми тачку, практически вечку здорово быть на вершине успеха. Вернись с Ролландом на парковку для арестованных машин. О, это эксклюзив! Это пошк! Ребят, это пор наконец-то закончили. Да, так как. Ага, все будет ваш Там тоже сейчас поработать, ног поработать, так что будь на готово. Я всегда на готове. Да? Да. Точно. Я скажу тебе так: Красным шестом быть намного проще, чем женихом. Остановись в ресторане, когда захочешь. Ладно, понял. <звук> а -а -а Ай! Вы, ребята, очень фигово сделали то, что так. И -и -и -и -и. Встретитесь с Роландом. Так, а стоп, а так с Роландом? Каким еще Роландом? Ан, да, это поставщик. Мы с вами могли это из диалога услышать. Эй, hey, Роунд hey, а ты кто? Меня зовут Вэй Шэнь. А, Вэй, у тебя есть другие, и тебя в отцове Я слышал, вы с Уинсом поссорились с Птином Глазом. Глаз сам сказал ссоры. Помню, я был таким же, как ты. Всегда искал драки, готов был убить любого, кто на меня кос посмотрит. Дам тебе совет, малыш. Но не стоит бросать вилок боссу своей триады, и если ты не уверен, кто тебя прикроет. Иерархия, иерархия это единственное, что имеет значение. Так всегда было и так всегда будет. Спасибо за совет, старик. Когда приступаем к работе? Ладно, здоровичок. Дам тебе задание, с которым ты не облажаешься. Прессимин, ей не повезло в Маджонг. Забери у нее долг. Я не повезло. Соберю неудал. неё долг. Вин, так. Очень сильно не повезло, блин. Не, потом надо на правую будет нажать, ребят. Потом будет на правую кнопку нажать и выйти. отже Эй, Джейк. Я что-то, похоже, собираюсь разобраться на повое. Большое облегчение. Увидимся позже. Я пытаюсь ехать по всем правилам. Ну, по всем правилам мафии, короче. По правилам, короче, пытаюсь есть, по всем правилам. Ну... Но... Винстон, Винстон, Винстон. Ты, ты не Черчик, ты Винстон. Ну-ка, забегаю. ясно? Верно! Черт, ну мало дури Ну мало дури Еще, еще Так, три машины и одна Желтая, перебить подмогу Петси. Петси, да, альт Черт, черная машина а это две красные машины Я вышив прицеливание Во время езды и А, блин, придется, видимо, перезапускать миссию. Блин, ну, начать с контрольной точки. Ага, да. Эх, потому что я знаю, что тут надо начинать с контрольной точки. Потому что, ну, я выпал из машины, короче. Блин, да, опять надо... Блин, начинать с контрольной точки. Потому что я опять выпал из машины. Ага. Я случайно на правую кнопку мыши нажал, а надо было на левую жать. И прицеливаться тут не на.. не на.. Не так, как в обычных играх. Прицеливаешься, а в других. А, левый Shift, да. Да. Да. Левый Shift и ЛКМ. Левый Shift и LKM. Левый шифт и LKM. Перебить, Догонить Пэтси сейчас. Надо догнать мне Пэтси это. Да блин! Забыл же, что на правую кнопку мыши выпрыгиваешь. Перебить под ногу Пэтси. Как в Макс Пэйн, блин. Как будто бы зашел в Макс Пэйн. Скачал игру Макс Пэйн, ну просто зашел туда. Так. Опять начинать заново. Я забываю, что на Shift же надо прицелиться, а не на ПКМ. Я забыл, что надо на Shift прицеливаться, а не на ПКМ. Я привык, что на ПКМ все всегда делается, а не на Shift. Машина пробита. Урон собственности. Короче, это мафия на минималках. Так. Привык, что во всех практике, во всех играх, я ставлю себе удобный прицель на, ПК, на ПКМ. что во всех во всех играх на ПКМ прицеливание а не на Shift на какой вам там прибейте подмогу Пэтси А есть что еще подмога подошла так на. А на это... А на шифт это устарение, что ли? Погнеть Пэти. Все, Наверное, все. Или еще подмога будет? Пэти... Петсис! Слушай, ты, остановись ты, а? А. 27. Не потеряйте цели плюс 48. Так. Остановите машину. Ай-ай-ай-ай. Блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, не, убивать, не убивая ПЭТСи. Так. Ку, когда цель находится рядом. Ку, когда стрелка станет зеленой. Так. Беснивно. Минус 30 очков полиции. И... А, вот так, вот так. Сейчас в машину с Пэкси, Отведите машину к сплуну. Что-то, что-то, я ничего не сделала. Поэтому проблема. Ты должна день этому парню ровно духу и должна I'm их отдать. Sorry, sorry. Извини, извини. No, мне I'm наплевать, жаль you. тебе no, или нет. Мне лишь интересует, есть ли у тебя деньги. Нет, извини. Эй, Stop. хватит так говорить. Извини. Фу, смотри. Машина Уэ, уву, сзади наркотики, я должен покрыть мой долг. Не бей меня. Извини. Извините. Блин. Хм. Черт, я не собирался делать ничего такого же, блин. Ну на правой. Здесь звонок от ронга. Деньги у тебя? Нет. У меня очень хорошая новость. У меня есть машина и не набитая контрабандой. Тут налево можно было. Нужно утопить ее. Утопить эту машину. Ну ладно, что? Утоплю ролом, что? Тут левостороннее движение, кстати, а не правостороннее. Как я все время думал, что... Это я, короче, во всем мире признан правосторонним движением. А тут что-то с похода то первую левостороннее движение, ага? Паркуйте машину в гараже. Все. Окей, напала. С двух раз прошел. Не ну, прошел же эту миссию, ага? Очки полиции. Уровень 10 очки триады до 9 уровня. Получ награды hk 2500 квартир в центре. Роунд. Сбор доходов. Биография Дэвид Ли... Дэвид Валин и Дячка По. На Не, надо на тап посмотреть. Так, Смартфон полу... Смартфон... Так. Отмычку нужно поделать и быстрое разоружение надо, по идее, купить. На! Так, на, на... назад, надо, на... Рэмон, Шейн, вам нужно встретиться немедленно. Так, ну, вот! Все, прошли ту миссию, которую я ну, на самом деле сложная миссия, очень сложная психологически. Правильно, наверное, был. Реймонд. Реймонд. Шейн, Шен, наконец-то. Где ты был, черт побери? Слушай, idea, я. Ты знаешь, что происходит, right? что случилось на складе, Рэймонд, А ты когда-нибудь мои отчеты what? читаешь? Твои отчеты? Там мне достаточно газету they're открыть. Все как один назват присходящий Бонни. Если всплывет, что делал во авинчной полиции, не всплывет. Тебе. При тебе знать? Ты хотя бы. Ты хотя бы мог придать Сю и Сюва. Это мог поставить под угрозу операцию. Что говорит Что говорит Пендрю? Он не твой контрольник, а я. Ну как, мать, контролируй. Я думал, что как все это пройдет. Любой ценой. Помнишь? Ты хотел результатов. А сидя за столом, упившись ни хрена никакие результаты не добьешься. Рэймонд, я делал то, что нужно. Нет, нет, ты перешел вы. Я сворачиваю эту операцию. Ты не можешь этого сделать, Пендрю, тебе это не позволит. Пендрю, может быть, не любит рисковать, а я нет. Кроме того, ты опасен. Хорошо. Но прежде чем ты вернешься за свой стол, прикройте, сходи Пендрю и скажи, что ты встретишься с председателем Сунь Он -И. С председателем? Ты... Ну ты же просто рядовой боец. Ну, рядового бойца повысили, поэтому что я помог Сюва выбраться в целости из сохранции. Я тут в моем отчете. Может, на этот раз ты его прочитаешь? Гуй Юань. О, новая квартира, нифига себе, в централе, в центре, центральная квартира. На правую кнопку спать, на правую кнопку спать, на ПКМ. Сохранявка прошла официально, так. Блин, телефон не затыкается. А ч ты так на Enter? Баяшень. А дальше все закрыто. Сообщение агентов связан с рядом на Рыба. Закрыто, закрыто. Ну и все. Файл DPS-F. Отчет назад, на, назад. Назад. На, на, так, на ТАП. А, так. Верните нефрит фритвую статуэтку и будущее невеста. Так, тут будущая невеста. Вот к этому заданию. А, а, так отсюда едем? А, нифига себе, как ты далеко от начала задания блядь. Реально далековато ты от начала задания вы? Далековато, я бы даже так сказал. Да не далековато, а далеко от, от начала задания ты. Парковка тут направо идти и парковочка направенько. Эй, извините, девушка. On yes. Да. Oh, Доброго вечера. И вам не хворать. Доброго времени суток. Да, мне нужна машина. Так. Стинг, так. Картер машин громил из Риады. Так, Стинг. Здесь я лучше возьму... Э, вот вот это вот мое, потому что ни, ни машина ни внедренным. Мне платят деньги, поверхней. Очень большие. Тут по левосторонние движение поэтому я на левую сторону, пожалуй, выезжаю и поедем так прямо. мы старая корпоративная квартира. Конспиративная. Как в этом корпоративный день? Конспиративная квартира. Где сейчас? Мы потом будем с вами, ребята, проходить миссии на... Опять же сесть в машину. Я забыл, что на правую кнопку мыши никак не прицеливаешься ты. Забыл. Ну, ребят, ну... Ай... Блин. Ну, чёрт. Ну, ребят, ну реально, забываю, что на правую кнопку мыши ты никак не прицеливаешься. Ну, реально, я этого не знаю, честно говоря. Даже помысл, честно говоря, не могу про то, что на, на ПКМ ты сейчас больше не прицеливаешься. На ПКМ ты вы, На ПК, на правую кнопку мыши ты выходишь. Я даже об этом помысл, честно говоря, не могу себе. Ого. Так, это... А, это гонки. Гонка без труда. Не вытащишь рыбки сюда. Так, на капу. Два. Один. Не, первым делом гонки. Конечно же, первым делом гонки. Ребятки, первым делом гоночки. Первым делом гоночки. Первым делом гоночки. Гоночки первые. Первым делом. Попробуем шестого хотя бы до... Вот, до третьего вырвались. На третье место, на третью позицию. Попробуем сейчас на первую. Если, конечно, повезет. Не на вторую позицию вырвались. Так, на на на второй мы позиции с вами, ребятки, ну. А это тоже не очень как бы и хорошо, потому что я хочу на первую позицию вырваться. Да <EL Feduceiver> ну ладно, третья позиция. На четвертой? Сфига я на четвертую, на пятый, а -а -а -а -а на, на, на шестую я обратно и вернусь. Я на... Ну, немножко пропустил там. На третьем месте ну ладно на третье место ну не на первое, ну ладно третье место ну гонку вы проиграли гонку вы заняли третье место на бэкспейс отменили гонку ну я разные одежды делать разные эти игровые ну эти нурни фритву стоят будущий невест не ну лучше на буччи невесту тут потому что ну это тоже как бы не Основное задание, как бы... И на него я тоже хочу сходить. А что случилось с нашей квартирой в Слиппинг Докс? Первый. Я так и не знаю, честно говоря. Наркотрафик вход в Крюхтон, аллея Лун-Мэй. Ты чё расслабься, Я уверен, вот сто процентов, что это сейчас парень тут меня сзади, который надоедал мне, он. Да блин. Не, ну вы видели, они их реально, во-первых, больше и во-вторых, они прокачаны. У них там больше уровень, чем у меня, сейчас говоря. 15 тысяч. До свидания. Э, бежим в золотую рыбку, Будущая невеста. Отмечать, отмечать, отмечать, отмечать. Что там, блин? Не, на shift тут идти, на левый shift бежать. Не, на левый shift тут идти, а на правый бежать. По основным миссиям, ну, и по второспенам, ну, больше, конечно, по основным будем идти. По заданиям триады, честно говоря. На эти зеленые миссии будем идти, на синие будем... Потом, когда у нас задание триад закончится, основные, мы будем по синим меткам идти, а синие метки это как бы второспенные миссии, ребятки, да. Короче, это основное задание. Вот, смотрите, вот... Это вот основное здание Будучи невеста А вот это вот второстепенное Задание тут Тут водная улица Ну это такси Что-то типа таксишки Вот тут вот Чё? Я на здание прибежал а, Вэй, иди сюда. А? Здесь бросать не нужно, замёрзнет. Не жаль, не жаль, не тратить время зря. Так ты знаешь, что у Винстона Пэгги собирать пожениться? Да, как на днях упоминал. поздравляю. Ему уже давно пора. Как бы то ни было, этой Пэгги нужно кое-что для свадьбы. Я сказал ей, что ты ответишь им не вопрос. Не вопрос. А, не. Не, я no сказал, что... Off. Не вопрос, меччу. Хорошо, спасибо. Можешь идти. Чао-чао. Мне нужно больше кур. Хватит тут стоять и с пускать, как идиот. Принесите мне чертовый кур. Курицы. Миссис Чу нужны курицы. Привет, твои. Спасибо, что согласилась хотать меня. не да не просто. Так, куда едем? Светой магазин. Мне еще нужно выбрать подходящий цвет. Ты не поверишь, как всего нужно переделать, чтобы подготовиться к свадьбе. Мы планируем уже 8 месяцев, и нужно столько всего сделать. Не сомневаюсь, будет прекрасно. Она будет просто идеальная. Моя свадьба обязана быть идеальной. И обязана, она подчеркнула. Поэтому, реально. Если будет не идеально, честно говоря, то... Ой. Так, вы, скажи, у тебя, девушки есть? Нет, сейчас у меня такой период жизни, что я никого не хочу к себе пропускать. А, нет, не-не-не-не-не-не-не, я понял. Никого не сбивать. Это начинаем с контрольной точки, ага. Я не хочу, чтобы у Пегги было плохое настроение из-за того, что камера по-дебильному повернула. Возьмите Пегги в свадебный салон. Вот, так, так, эй, скажи, у тебя девушка есть? Нет, сейчас у меня такой период в жизни, в общем, не сам подходящий. Раз так, наоборот, тебе Это нужно может быть, нежным и мягким. Это очень важно. Если ты все еще время будешь таким парнем, то в такой -то момент может уже не быть ничего. Но тебе виднее. Конечно, виднее. Ты ты богат семьи, бы, и я тоже должна заботиться о тебе, как об Уинсоне. По свадьбе я непременно к кому-нибудь подышу. Как у тебя отношения с uh, С ней тяжело, хотя она в основном брежит только. Это, ну, how это how я в курсе. да, huh. yeah, уж подходя, sure. под горячую руку лучше Now, не to... Нет, я боюсь, я ее боялся, но однажды у меня были проблемы с Уинсоном. Он у тебя мне не достаточно внимания, занимаясь своей работой. И Мисчу на него наорала прямо при тех парнях, что он чуть не хотел... Сегодня он стал смирный, как свидетельствует. В общем, он любит поругаться, но сердце у него доброе. У нее повезло тебе. Моя мама моих подружек не любит гулять по а по Что приятно знать, что она хотя бы. Ну кто уж без них? Она, наверное. <постав> Ну, ладно, короче, почитали немножко диалоги, эм, И сейчас продолжаем ехать в этот свадебный салон Пеги. Куда Пегги намер... Нам... Мылилась, точнее. Ой. Тут же левостороннее движение. Ну, это... Ч, это Корея. Хоть я и не знаю... Ай... Пэгги, Пегги, Пегги, Пегги, восстанавливай свое настроение. Централ. О, мы это мой район рядом. Рядом будет мой дом. Если вы посмотрите налево. Эх, это же не новосиб. Блин, а... а, я думал новосиб. Не, если был бы новосибирск, то конечно. О! Лимузин, кто-то еще на свадьбе едет, кроме тебя, Пеги. У кого-то сегодня свадьба объедать в этой игрушке. АТ-312 лин. Видимо, не только у тебя, Пегги, сегодня свадьба. У кого-то... Не, не, скоро свадьба. У кого-то еще, видимо. Я ж не знаю, что будет такое. Я ж не знал, ребят, если бы знал бы, то я бы, бы пере... переодел бы, что ли, на свадебный костюм. Ага. Я на месте. Oh, so Рада видеть тебя снова. Well, you Прошу you вас, good? добро I'm пожаловать. Я что чтобы последние деталь доставки цветов. Да, да. Я просто водитель. А я просто водитель. Я сейчас вернусь и мы закончим. Вообще-то есть еще кое-что. Черная орхидея. Это, наверное, звучит глупо, но... Это был любимый цветок моей мамы. А сейчас его больше нет. Я подумала, было бы здорово в самом центре разместить черную орхидею. Боюсь, это невозможно. Я сейчас в Гонконге практически не найти. В самом деле, мне казалось, что дома в храме есть немного. Ну да, но они не для продажи. Недавно директор Old Boy Training хотел купить одну для дочки. Он сказал, что предлагал ему 100 тысяч долларов, но они все равно отказали. Невероятно, правда? Черная орхидея, залог того, что пар, проживет вместе до конца своих дней. Ну, ладно, пойдем, вы Теперь можно идти. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А я, кстати, видел алтарь недалеко отсюда. Теперь нужно собрать садебный торт. Сейчас. Ты уже выбрал торт? Да, да, сейчас, Пегги. Пегги, Пегги, Пегги, Пегги. Да, блин, да, ёшкин кошкин. Винстон, Я сейчас... Пегги, Пегги, Пегги, у меня есть важное дело, которое не закончено, использовать алтарь здоровья, я в алтаре, алтари, верни, а вот сейчас вернитесь в автомобиль, вот сто процентов сейчас вернись в автомобиль, я просто не могу, не мог пройти рядом, мимо этого алтаря здоровья, я вернусь, спросить меня, это же наша свадьба, а, твоя свадьба должна быть идеальной, так? Ты, похоже, начинаешь врубаться? Каждый ч девушка. Тревога, звонили из магазина. Кто-то хочет украсть на торт. Наверняка говнюк синий глаз. Останови его. So у тебя мама так, я, ребят, я не буду читать эти диалоги, потому что так у меня не останется времени, чтобы вернуть их в торт. Сейчас. Тревог за ней из магазина, тот -то такой же страшный слайд на торт. Наверняка этот это говнюк из писного глаза. Ну вот. Я прочитал сообщение Уинстона и... Ай, и сейчас... Ну вот, вы видели, я прочитал, что там, ми, этот, э, написал. Эй, так обожаю свадьбы Эй, это же фургон компании, который делает свадебные торты. Погоди, что ты делаешь? Ээээ... Ему дали заказ, чтобы он уйдёшь. Эй, спас обороты, беги. Если я не... Если... Мы не поймаем этот... Эту машину с свадебным тортом, то никакой свадьбы не будет. Я как бы так сказал бы. Блин, ребят. Норт Нордпойнт. Северная точка. Взял бы я не машину. Он не успает. Ты же гангстер. Ку, приготовься курон. Так. Ку. Here. Here, вот, возьми Careful, Фургон. Достань этот фургон. Не, я лучше... Опять же, ребятки, я слоупок немножко, поэтому... Ай, ай, ай, да, б, я немножко слоу-почу, поэтому... куп приготовить к угону. угону, а не урону. Я ж забыл, что это значит. Давай, давай. Я поеду с лен с тобой. Вейн, не кошкин кошки. потеряли торт, свадьбы исполчена. Ну, тут, собственно, вы сами все видели, ребят. Короче, давайте, ребята, всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях sleeping dogs или Сонных Псов. пока пока давайте, до скорых встреч. И мы с вами, наверное, в следующей серии даже закончим эту игру, если не... Если я так думаю, то ну... Реально, ребят, короче, да, мы в следующей свадьбе Серии с вами с, на свадьбе Пегги и Люхуана. Это будем пока Давайте до скорых встреч, ребята. Увидимся в следующих сериях. Sleeping Dogs. Пока.